Для решения проблем с своим позвоночником я прошла из обучения тайскому массажу. Я училась в течение месяца. Э, я обучалась тайскому традиционному массажу. Э, массаж горячими мешочками, масляный массаж. Э, также э, токсен, э, токсен гуаша. Приезжаю э, в Россию, я это делаю редко.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 Вот мне его только привезли, он уже с наклейкой еще не сняла. Я его долго искала, а наконец-таки я его нашла, где его можно купить. Теперь его можно заказать будет. А, я сегодня же сделала карту товаров совсем забыла про него. И попрошу в чтобы она завтра открыла. То есть он ставится... Сейчас давайте я отойду, чтобы на ноге можно было показать. Ставится.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 Человек, который заказывает э, этот набор, он получает инструкцию, есть видеоинструкция, как делать массаж, и есть также тучки, которые э, показывают, где, как, что простукивать. Вот э, еще одна штука, которая, <laughs> ну насчет гуаша, я думаю, многие из вас знают. Эти скрипки, они очень классные. Э, как раз вот отцу после того, как я делаю масляный массаж и прорабатываю э, токсин. Я делаю скребковый массаж гуаша. У нас есть тоже в ассортименте масла. Да-да-да-да. А, Но ну, это не только а, скребок убирает морщины. Морщины. Он убирает не только морщины. А, везде, где есть защемление, то есть вы знаете, тоже, кто -то с банками работал, в вот банке где-то одну банку ставишь, она... Поставишь, там прям такое черное пятно. А, вот эти скрипки, они очень хорошо как раз-таки тоже воскревешь по спине если со спиной все в порядке ничего не будет но если где-то есть какой-то застой тут же выходит, бывают темные бывают аж черные пятна выходят как после банок и после этого после этого места которого проявляется скрипком, уже потом можно домассировать уже можно дальше прорабатывать другими инструментами но вот факт то что после вот комбинации токсена массажа вот реально Результат просто потрясающий. К сожалению, я сама себе сделать не могу. Вот, еще э, массаж горячими мешочками, один из моих самых любимых. Э, до того, как я узнала токсин, я делась, э, ходила только вот на массаж горячими мешочками. Вот эти мешочки, они распариваются э, в горячей воде.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 А, получаются свежие, и их, сам -то, только ставишь на пар, пар раскрывает все травы, и уже можно делать массаж. Или если а, ему достали мешочек сразу, на пар и сразу начали делать, возможно ему дали ушные мешочек, которые они положили в морозилку, достали вот после кого-то и начали делать ему, что на самом деле не очень хорошо, потому что у каждого клиента должен быть свой... Э, эти, да, эти мешочки можно использовать несколько раз. Так, у меня комментарий опять. Телефон заснул.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 Начинается выкрасть второй, до середины лопатки. И вот так вот по краю, по кругу. Можно выше, можно ниже. И также, а, прошу прощения, сейчас вот зайду. Так, видно? Видно. Можно поставить, чтобы наставить тяги став можно поставить так, выше, ниже. То есть разные позиции уже сами по фото смоются. Ну и таз. Вот. сюда. Сюда. Я когда собирала коробки, у нас да, недавно был переезд, меня очень сильно защемило седающий нерв. Я полежала на вот этом вот брусочке в течение 10 минут, было защемление нервов, даже без бальзама. То есть там, что расслабилось, что стало на место, и все, меня отпустило, мне перестало сильно болеть. Вот. Это что вот касается по брусочкам на самом деле тоже можно делать массаж самому, можно сделать шею, можно сделать, вот кстати, вот это место очень полезно. Если у вас боли в спине связаны с нервным перенапряжением, то вот этих вот места очень важно массировать. Здесь бывает иногда очень-очень больно, что если вот здесь вот дотронуться, вам больно, хотя просто нажать, значит у вас проблемы с нервной системой. Вот и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 Идти делать операцию. У меня свекр сделал операцию и ему не помогло. И если до операции как у него были периоды, когда он чувствовал себя хорошо, то после операции палочкой он ходит, с палочкой буры не ушли. Можно ему уже попросить массаж сделать, Саш, да, можно, конечно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 Uh, у токсен так, есть uh, против, противопоказания. В uh, документе написано, я сейчас вот на, на, на память не вспомню, помню то, что это лихорадочное состояние, состояние, когда человек в критическом состоянии, uh, также почему-то люди с uh, психическими расстройствами, да, и там еще какие-то такие есть противопоказания. И после массажа токсен в течение двух часов нельзя пить холодную воду. Не рекомендуется. Вообще, после любого тайского массажа в течение двух часов холодную воду пить не рекомендуется, потому что это более глубокий массаж, вода должна быть теплая. Холодная вода, она нормальному движению лимфа в организме и как бы не есть год. Вот так. На самом деле, по... ...все наши штучки. Да. При грыже единственное, я бы не рекомендовала вот этот вот, ну,